доброе утро вечер день ночь не знаю что вас там тема сегодняшнего расклада это мысли чувства на сегодня первое второе третье четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои вот хоть, хоть хочу я вот хоть и паси вот, вот я хочу поменять 3 4 я 3 4 поменяю дайте пожалуйста я поменяю и вы меня простите если кто уже заранее вот хочу я их поменять неправильно стоят вот так правильно поэтому мы сейчас будем смотреть у каждого варианта и будет 4 какие отношения э, сейчас в данный момент что у вас происходит соответственно потом уже будем э, смотреть какие мысли чувства на сегодня у загаданного человека к вам все все ничего не скажу давайте погнали далее если что ставьте пожалуйста на паузу на паузу и за, затарьтесь чайком, чайком, это, это великолепная вещь, великолепная вещь, которая э, заставляет вас остаться на Ютубе вообще порою <laughs> и даже кофе, поэтому ладненько, чтобы Ютуб побольше посмотрели. Все, давайте. А, здравствуйте, кто выбрал первый вариант, первый вариант. А, какие? Отношения сейчас и мысли-чувства на сегодня. Какие между вами сейчас отношения с этим человеком, которого вы загадали или не загадали? Какие у вас отношения? Непонятные. Непонятные. Пухладные. Может и сексуальность происходит. Ну, ну. Так. Так. Ну, сексуальный подтекст здесь есть. Если что, близость происходит. Но дело в том, что здесь люди в неком таком удручающем замешательстве по отношению друг к друг другу. Никто ничего не понимает, что происходит, никто ничего не понимает, что творится, а делать-то хочется, чувствовать хочется. Горизонтального положения хочется. И вот здесь вот то же самое. Есть какая-то стена, есть, есть какая-то преграда. Также я не могу. Я также могу здесь сказать, что преграда может сопутствовать тому, что либо одно желание и больше нету ничего, либо желание отцы. А вот конечного что, чего-то здесь не происходит. То здесь люди особо планов не строят, здесь есть какие-то преграды, здесь есть какая-то сухость, возможно некоторое такое рациональное отношение э, к друг другу, возможно только чисто потребительское из двух сторон. Я это не исключаю, но ну, здесь просто именно смысл во всем этом. Здесь происходит отношение, какое-никакое, но здесь оно больше некотором замешательстве непонимание что мы хотим от друг друга что к чему мы стремимся чего желаем потому что здесь и в желаниях даже есть какие-то непонятки кого желаем чего желаем ну, вроде хочется а вроде и не знаю Но здесь я бы сказала больше какие-то такие непонятные либо просто некоторая э, наступил некоторый кризис у двух людей, какая-то несостыковка, несостыковка в мнениях, в взглядах, в хотениях, в желаниях. Также не понимая, что на самом деле творится между людьми, возможно, никто здесь еще и даже и, и к этому ну, не особо выяснялось. Тоже здесь можно сказать. Вот такие, я бы здесь сказала, отношения происходят. Они могут происходить, да и в плоти, в брачные, да в любые. То есть здесь нету какого-то прям туз жезлов, и все это новое. Нет, здесь у нас повешенный. Здесь не новые отношения, но здесь те отношения, которые, соответственно, какое-то время за собой Последовала за этими отношениями поэтому э, любое любое время любая пара соответственно здесь есть какие-то просто вот вот, вот непонимание по отношению друг к другу что к чему и от чьей от чего от мозги лицо поэтому э, дорогие мои ну вот здесь вот какой-то такой момент непонятки непонятки, мы не понимаем, я не знаю, как действовать, я не знаю, что он ко мне чувствует, ко мне думает. Это очень идеальный расклад для этих моментов. Я не понимаю, что я сама от него порой хочу, а хочу ли я того, либо ли этого. То есть вот здесь вот такой момент. Если что, спонсоры могут загадывать и по раскладу отдельно какие-никакие -никакие вопросы в конце. Если какие-то личные вопросы, то подождите, подождите после расклада. Подождите, да, подож подождите, если такие, подготовьтесь, и при этом вот такие надо условия выполнить. Поэтому вот так. Все постепенно. Поэтому, дорогие мои, давайте мысли, чувства на сегодня к вам. Мысли, чувства. Ну, мысли человек с вами не согласен. Человек вас, а, по поводу вас не особо против, но и не согласен с вами. Я бы сказала здесь, да. А, возможно, некоторая скрытая агрессия присутствует у человека по отношению к вам. Будь то женщина, будь то мужчина. Но здесь ценность людей очень сильно нарушена ценность людей друг для друга то есть они не понимают ценности кто он для нее как ценен И кто она для него какая ценна Вот здесь именно какая-то хромает Ценность по отношению друг к друг другу Сейчас такой некий Кризисный период У, у, у этой пары И а, в мыслях и чувствах Здесь также отыгрывается В мыслях Здесь человек на самом деле Либо нерешителен к какому-либо вопросу Либо от чего-то бежит Но при этом с чем-то он Очень сильно не согласен тут, Дорогие мои, возможно человек не не против что-то делать, но э, к этому особо нету особого стремления. Просто здесь есть немножечко долька раздражения, долька неприятных ощущений по отношению к вам. И в мыслях, и в чувствах это проигрывается. Люди как будто просто забыли, кто они друг для друга, что жизнь цена, что они ценны друг для друга. Здесь поэтому и здесь все и хромает. Здесь просто немножечко ходуном ходит и при этом чувства здесь немножечко так покачиваются, изменяются из непонятное в понятное. Поэтому здесь, дорогие мои, вот здесь вот как-то вот как-то да. Не удивлюсь, если кто-то вмешивается, но это не первостепенно. Вот здесь не первостепенно, пожалуйста, если даже кто-то вмешивается, это не первостепенно. Здесь чувства мыслей здесь изменяются немножко по отношению к вам. Я не вижу, что только в хорошую сторону. Вот я к чему. Есть некое чувство недоверия, неудовлетворения по отношению к вам. Либо человека вы не слышите, либо вы не хотите принимать, либо человек не видит себя для вас, кто он. Либо человек не видит, кто он для вас. Либо этого даже не хочет. Вот здесь я бы сказала, первый вариант у нас сейчас. Поэтому, если у нас ä, вопросы, пожалуйста, вот эти условия, и в конце расклада мы их рассмотрим. Давайте совет. Ну, давайте совет. Ну, так я же не могу оставить <сёк> так людей. Так людей-то я не могу оставить. Просто некоторая ценность хромает. У нас тут девятка Пентакли все таки Возможно, какие-то загоны здесь также присутствуют, и они просто не исключены. Не исключено этих таких моментов давайте совет кто загадал что действовать как быть и может что-то что-то можно сделать эти просто совет от карт для людей Ну, вот здесь бы я бы сказала, что, что, что, что. Ну, вы только за собой честь держите. Вот, вот. Правда, здесь вот что-то кому-то что-то доказывает, но это бесполезно, это раз. Вот здесь либо партнер такой, либо, либо ну партнер такой, да. либо у человека, правда, мнение сложилось такое, что, ну, сложно как-то доказывать какие-то... Делайте все, что только в ваших силах, если вы хотите возобновить отношения, но навязываться либо бить палкой по тому, чему уже устаканино, это бесполезно. То есть здесь, вот, здесь хочется сказать порой некоторым людям, смиритесь, пожалуйста, с каким-то фактом вашей жизни, с этим человеком, либо со своим личным. Бить палками наказывать это слишком бесполезно, это слишком немножечко глупо и даже злиться не стоит. Покопайтесь в том, что вы можете дать этому человеку. Угу. Вы там только покопайтесь, вы только можете покопаться ну, вот так. Перевернуть все кверху попы, чтобы вам было комфортнее возможно, либо чтобы он ответил взаимностью, либо как-то иначе вот здесь я вот не то что не советовала, а здесь не особо возможно. Пятерка жезлов перед императором ну, точно, серьезно. Это как пистолетиком перед каким-то террорюгой махать, тем более магазином, пистолетиком. Поэтому, дорогие мои, это ужасное сравнение, но очень сильно подходящее здесь. Смотрите, что в принципе вы можете дать этим отношениям. Стоит ли их продолжать? Соответственно, хватит ли у вас на это сил, терпения, времени также? Ну, здесь именно какие-то вопросы к себе. Но не махайте, пожалуйста, с палками и как-то злиться это здесь бесполезно. Вообще, от слова совсем. Найдите себе покой в труде, в повседневности. Вот здесь я бы тоже могла бы сказать, если какой-то такой момент э, присутствует между людьми, допустим, в браке, допустим, давно и тому подобное. В повседневности в жизни посмотрите, что вы можете дать, возможно, займитесь какими-то такими делами. Вот. Да, контролируйте свой, во-первых, сначала свой мир. Но на чужой не замахивайтесь. Ой, на чужой трон, на чужое мнение не замахивайтесь. Ну, и, если кому интересна трактовка, милости прошу, потом посмотреть. А, поэтому, дорогие мои, ну вот так. Ой, это, это, наверное, я что-то удалила. Если что, я саряма, что-то у меня просто вылезло, и я что-то на что-то нажала. Поэтому спасибо, дорогие мои. Ну вот как-то так. Возможно, сухо. Ну, возможно. Но здесь прям рационально, прям очень сильно очень честно. Вот честно, вот рационально. Как у нас чувствуется, так я и говорю, если что. Поэтому, дорогие мои, ну вот так. Поэтому давайте далее. Все вопросы после расклада и э, вот эти все действия надо сделать. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант. Мысли, чувства на сегодня. Какие отношения сейчас? Какие отношения у вас сейчас? Это сейчас. Какие отношения уже сейчас? Просто вот так вот. Вот, вот непонятно, почему. Сразу, сразу, сразу. О, весело, озорно. О, Зурну. весело, классно, хорошо двигаемся, все, трясемся. Так, трясемся, Маша. Люди любят идиотов. королем мечей, пятерка мечей. А че не так? О, что не так? Девушкам здесь не так. <соценно> че вам не так? <соценно> девчонки, девчонки. Девы мои, девы мои. А отношения вроде как нормальные, движутся. Вроде и страсть есть, вроде как весело. Приятно, задорно, спокойно. А что-то вот не то, под ложечкой, под ляжечкой, либо под попонькой что-то вот гложит и особо как-то неприятно. Возможно, две женщины, либо кто-то на кого-то наседает, либо кто-то демонстрирует свою какую-то непригодность каким-то вещам. Вот здесь, возможно, есть момент, что вся вода, которая течет и которая меняется в отношениях, зависит у нас тут от дам. Либо от двух дам в жизни, либо от одной из них. Но я бы сказала, две виноваты. Поэтому, дорогие мои, вот, вот сразу скажу, вот какие-то две дамы. Происходит в жизни человека, что немножко мутит воду. А так все нормально. Так все нормально. Вот две дамы, давайте так. Это может быть и даже ваша мама, не знаю, ваша какая-то подруга, дорогие мои, дамы бывают разные, ситуации бывают разные. Но здесь две дамы мутят воду. Поэтому к дамам вопрос. Потому что дамы-то обычно заказывают, заказывают, засматривают и тому подобное. И причем долго. Кто-то кто-то трепет немножечко мозг долго. Очень сильно рубит с плеча. И вообще не жалко человека порою. Вообще никак. Поэтому, дорогие мои, возможно, две дамы. Возможно, она и та же, да, но рубит по-разному. Ну, я бы сказала, да. Я бы сказала, да. Окей. Давайте. Просто здесь вот вся, вся вода от дамы у нас в паре. В данный момент дама девы, простите, пожалуйста, от вас вижу. Ну, ну, здесь две, две женщины выскочили. Пятерочка мечей, прям вот рядышком, прям захватывая королев кубка, королев мечей. Возможно, одна, которая дома, а другая где-то, допустим, на работе. Либо одна и другая где-то там, а возможно, другая подальше, одна близко. То есть вот здесь как-то так. Возможно, сердце от двух у нас страдает. Я не исключаю, здесь и треугольники, потому что у нас и тройка жезлов, и троечка чаш. Поэтому вот. А может быть вы? Кто другая? Может вы как и, и ваша мама, да? Вы и ваша мама. А чё нет-то? Почему бы нет? Вы одинокая женщина какая-то. Вы и какая-то взрослая дочь. Однако, если так просмотреть по возрасту. Ладник. Давайте дальше. Кто-то две. Кто-то две. Мысли, чувства. Мысли Но я бы сказала, здесь ровно, и даже если отношения не имеют третьего, третьего, третьего лица, то здесь просто мутит в воду девушки. Девушки очень сильно, очень сильно. Чем? Чем? Я скажу. Здесь сквернословие, немножечко обиды, хамства и нетерпение. Какие-то такие черты, возможно, девушки тут показывают. Как-то рубит с плеча, вот ты такой-то, я тебе еще как покажу, ех, ну мать. Вот Кучки, кусь, кучки мать здесь показывают <свят> всем. Вот, поэтому, давайте. А. Сигнификатор мужчина. Хорошо, попросили сигнификатор мужчины. Кто у нас такой мужчина? Его сигнификатор справедливый, суховатенький. А Сложно на подъем, но при этом такой некий праведный. Не, не, не сложно. Не сложно. Не, не сложно. О. Вот если делает шаг, то делает. Если он ве и, и эти люди верны своим словам, может немного выражать некую свою суховатость, он больше будет действовать по отношению к вам, чем порой как-то размусоливать какую-то некую вещь, дичь. Это человек действия, человек контроля. При этом надо, чтобы он был самым лучшим, самым красивым, любимым. Это что? Это что? Невозможно так иначе. Я не говорю, что это плохо, но это просто так оно читается. Поэтому а, умеет, так скажем, сдерживать некоторые порывы, пузывы Умеет сочетать при этом некий момент диктатора, но и деятеля в самом себе. Может быть бизнесменом, либо каким-то крупным человеком. Я не исключаю при таком сочетании всех арка. Но при этом он пренифивается ко всему новому. Прям вот прям чуйка на все новое, либо на новый проект, либо на новых людей. Но я бы сказала, здесь хороший специалист по отбору кадров. Ну, по, по людям, по отбору кадров, по прям чему-то новенькому. Рациональное мышление, соответственно, здесь у нас у человека. Вот. А, вот такой сигнификатор. Ну, может быть, скуп, суховат. Но я не исключаю жар. Я не исключаю жар. Жар может испытывать. И жар может показывать. В принципе, неплохой любовник. Очень даже. Очень даже. По такому сочетать. Очень даже. Поэтому а, спасибо. Сп спасибо. Интересно. Давайте дальше. Мысли, чисто к вам. Давайте мысли. Давайте мысли, мысли. Мысли. Вот они прискакали. Чувства. Без, куда же без них без айнки? Без айнки, без паньки, двойка кубков, и туз пентаклей. Туз пентаклей это понятие. И двойка кубков здесь понятно. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Здесь человек очень и сильно любит. Если не вас, то дочь точно. Либо детей своих, либо своего ребенка, либо детей. Возможно, вас считают неким ребенком и молодухой. Вот знаешь, вот ты молодуха моя, молоденькая, мастерка моя, моя. Вот у спектакли рыцарь жезлов и солнца. Ну, хорошее ощущение, конечно же, здесь есть жары, здесь полы при этом человек с вами дружелюбен, и есть некоторое ощущение терпения, М -м да. Я, в принципе, в сигнификаторе сказала, что человек ищет некий комфорт в жизни, ему комфорт важен с вами. Это прям сразу скажу. То есть, некоторая защита, некоторый комфорт, человек очень важен по отношению к вам. Но здесь бы я бы сказала всю любовь, всю амур, всю тужу. То есть любовные отношения здесь происходит. Либо вас считают очень для себя молодой, либо очень моложавый, Что именно на возраст здесь бы я бы сказала. Либо какой-то для, для себя маленькой тоже. И здесь вот прям митсу очень, очень. Да, либо очень сильно вы юна на свой возраст, какой бы у вас возраст ни был. То есть вы также здесь вы более энергичны, чем он. Нет, он, он также энергичен, я не спорю. Но вы здесь более с другими позывами. Здесь и кубки присутствуют у вас, и я не исключаю какой-то такой момент сюсю-пусю. То есть вот такая сюсю-пусю к вам отношение. И, в принципе, я думаю, что и вы также относитесь по отношению к нему. Поэтому некоторая ценность по отношению к вам, здесь человек испытывает, что вы такой подарочек. Я тебе говорю, прям здесь все лемур тужур, но здесь с намеком на возраст. Возможно, вы просто моложе своего возраста выглядите, а не по отношению к нему. Все-таки расклад общий, но на возраст и на молодость и на отзывчивость и на такую энергичность я бы здесь сказала и намекнула и даже очень. Поэтому здесь прям очень все камельфо, прям прям вообще. Прям вообще. Кого-то может просто надо успокоить, что все нормально, Что-то там вот там все Что-то вот там все, все хорошо, Господи. Поэтому здесь вот я, я все все все все все люблю все все все Эх, ну, причем человек очень сильно вам доверяет, если что, если какой-то какой такой момент вопроса, спроса, доверяет вам очень сильно, есть общие темы, доверие очень, очень, я бы сказала, присутствует, влюблен э, и любит, поэтому вот такая вкусняшная позиция просто вот прям облизала всю, всю и везде, поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Мысли, чувства на сегодня. Ну, для начала мы посмотрим, какие отношения сейчас. Какие отношения сейчас? Какие отношения сейчас? Какие отношения сейчас? Так, какие отношения сейчас по этому вопросу? Какие отношения сейчас? Ока. Рубеж, но все нормально, да? А, типа, мы справимся. Ой, а кто что не получает? Вот здесь вот, а здесь может быть только проблема, что я не чувствую любви, я не чувствую его, мне что-то мало, мне не хватает, я хочу побольше, и вот-вот повкуснее. Вот здесь именно не то, что нехватка, а не ощущение, не ощущается э, какая-то... Присутствие любви и нежности в отношениях, потому что люди к этому привыкли, раз, я так понимаю, и второй момент, люди любят э, дарить нежности и всякое ну, такое вкусня, ко, вкусное, ня, няшное такое отношение друг к другу, а особенно здесь женщина в такой момент также имеет при этом отдавать все. Я, если такой момент, не исключаю, то есть тогда мужчина у нас тут очень сильно любвеобильный и... Э, ну, человек может очень сильно, как вот, вот очень, как же сказать, хорошо любить, красиво, красиво, красиво любить, приятно намекать и тому подобное. Сюси -буси. Вот. Поэтому вот здесь вот как-то вот не ощущается просто та любовь, та забота, то внимание. Возможно, просто переходит в какой-то определенный рубеж, либо какая-то определенная ситуация, которая, в принципе, не особо удовлетворяет, возможно, некоторые потребности двух людей по отношению друг к друг другу. Просто вот какая-то такая, вот такая немножечко дичь в, в каком-то смысле. Я бы не сказала, что с этой дичью вы что-то можете поделать. Возможно, от какой-то стороны она произошла, но я бы здесь сказала, что это то, с чем вы а, то есть не в состоянии справиться. Это какой-то рубеж, это какое-то заболевание, это какое-то еще что-то. Это расстояние. То есть не совсем то, на что вы можете особо-то повлиять, а, но то, что может влиять на вас. Здесь я бы все равно бы отметила вот такой момент, то есть здесь не просто, да, там люди: вот я не хочу с тобой общаться, ты мне бесишь. Нет, здесь причина, здесь очень весомая. Просто расстроила немножечко как гитару, музыку, чтобы, чтобы красиво все пело и танцевала. Я вот к чему, поэтому так. Да нехваточка, нехваточка, возможно всякого муси пусни, либо как-то вот как-то вот из разряда того, что вроде вроде как-то все нормально, но что-то вот хочется. Хочу, чтобы больше писал, хочу, чтобы больше звонил все дела, то есть, возможно здесь просто растущие да отношения, но при этом ни к чему также не обязывающие. Ну, но здесь люди очень хорошо друг с другом. Я прям сразу хочу сказать, поэтому не зависимости от того зависимости от того, что происходит. Поэтому, дорогие, давайте мысли чувства к вам. Мысли чувства к вам, мысли. Чувства к вам, человека, человека робота. Тусклочай. Пятка жаров. Мысли, мысли, мысли, мысли, мысли. Не, не, не угодно. Не угодно что-то человеку. Человеку тяжело, человеку не угодно. Что так в жизни-то все и происходит. Человеку морально. Хреново. Просто морально, я бы сказала. Возможно, у кого-то физически. Я не исключаю такой момент. Но какие-то результаты, которые сейчас происходят в жизни человека, его не радуют. Я бы не сказала, что они могут касаться вас, но, возможно, косвенно и не напрямую. То здесь какая-то ситуация очень сильно давит и щемит человека за все места, и за все края, и за все ляхи. Mm. Да, я бы сказала, что здесь, да, здесь, здесь просто дамы, и не переживайте, если вы вместе с этим человеком, просто у человека явно свои какие-то дела, проблемы, другие люди, четвертые люди ух! Возможно, кто-то плюс расстраивает. Возможно, какой-то мужчина, двое-два мужчины и одна женщина. Возможно, также есть расстройство по отношению к другим людям, либо к нему самому от других людей. Также. Нет, здесь по чувствам, по мыслям, если здесь очень даже хорошо. Но дело в том, то, что это щемит. Просто ситуация щемит человека, с чем очень сложно справляться, потому что, в принципе, результаты просто не радуют. Я бы здесь сказала, к своим женщинам, к своим любимым здесь... Хорошо относится, любит, желают, страстно, э, хотение дичайшая, любовь обескураживающая, терпение тоже присутствует. Да, но при этом здесь как-то вот расстраивают другие люди. Двое мужчин, одна женщина показана по пятерке кубков. Возможно, кто-то еще очень сильно, причем расстраивают. Возможно, близлежащие к нему люди. Возможно, кто-то имеет отношение к каким-то тут детям. Я не, я не исключаю. Либо какие-то тут отношения каких-то других людей. Либо его собственные, немножко не про собственные, я бы здесь сказала. Вот не про собственные, здесь все нормально. Но вот результат, если у вас, вы обсуждали именно у вас результаты, и он говорил, что вам, и он говорил вам, что как-то не очень сильно мне нравится результат, да, здесь может именно это расстраивать, но здесь расстраивают ну, больше как результативность, но по, большему, по большому счету здесь к вам все нормально. Если у вас какие-то были не, не, не палатки и домовки, то если вы их все уже разрешили, то все к вам нормально. Если что-то здесь не решено, то тогда могут какие-то быть претензии к вам, но здесь, скорее всего, человеку просто тяжело. Вот. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так ну, об этом... Если что, все вопросики, все вопросики, все вопросики после расклада и после вот этих манипуляций. Спасибо вам, дорогие мои, нормально прям расклад. Это нормально, прям хорошечно. Не знаю, прям доказывает, что все, все хорошо. Ладно, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант? Мысли чувства на сегодня. Какие отношения сейчас? Какие отношения сейчас? Какие отношения сейчас? Какие отношения сейчас для начала? Какие отношения я? Так, давай к этому еще. Дорогие мои, здесь, в принципе, я бы сказала так, первый момент, это те, которые имеют какие-то дела друг к другу, это раз. Ну да, здесь может проигрываться именно то, что, в принципе, как таковые отношения, да, здесь могут быть. Я сразу говорю, что отношения здесь долгие. Что-то очень долго, что-то какая-то канитель также, возможно, присутствовала по страстям тут. Но также я не исключаю, что здесь может э, быть брак, но и еще что люди имеют какие-либо обязанности финансового плана друг перед другом. Вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент, но я не исключаю какие-то здесь взаимосвязи. Но больше они основаны на немножечко таком... На вещах, на бытии, на обыденности. Здесь может бытовуха немножко заесть. Да, здесь может такое, но это немножко не первостепенно. Для людей главное, я бы сказала, немножечко комфорт в жизни и устойчивость. Вот что важно для этих людей. Партнерские отношения, да, типа как партнеры, но при этом без сексуальных потребностей могут, но я бы здесь вот, вот, вот, вот, это такой маленький процент. процент. похоже похоже очень очень долгий брак. Раз. Раз. Второй момент. Здесь очень похоже на то, что, в принципе, человек, людей что-то связывают, Какие-то семейные взаимоотношения. Возможно, ну, не бывшие, но... Возможно, связаны поголовно с чем-то. То есть кто-то между вами присутствует. Не только вы и, возможно, дети, либо кто-то третий. здесь на связи через чего-то через детей через деньги вот я бы сказала здесь вот но долгие связи тут дорогие мои. это нет не всем пожалуйста позиция даже подходит я думаю здесь связь но через чего-то с помощью кого-то да через семью, через, через знакомых, через людей. Вот здесь какие-то связи просто. Здесь кто-то присутствует, но кто-то еще. То есть, возможно, через детей, через потомство, могу сказать, но это здесь не первостепенно. Как будто через чего-то здесь люди как общаются. Из-за чего-то, из-за кого-то. То есть здесь связаны, но при этом какими-то вот, вот либо людьми, либо обязательствами. Я бы здесь очень на десятку Пентакли бы вот ссылалась. Очень сильно. Но рыцари жезлов я также не могу пропустить, что здесь есть какие-то какие-то... Либо были страстные, да. Я не исключаю. Либо были страстные. Вот были страстные, это больше подходит здесь. Потому что от рыцарей жезлов вот у нас десяточка, а потом трочка Пентакли. Вот, а, поэтому, дорогие мои, через кого-то, через чего-то, да, здесь какие-то семьи, возможно, вы там живете все втроем, не знаю, шведские семьи, что-то типа такого, через кого-то, через чего-то, все, не, не, ваши, не ваша, позиция, пожалуйста, но здесь через кого-то определенного, возможно, не знаю, это семьи, семьями вот их соединили. Это браки, когда соединяют друг друга, что моя дочь хороша, а мой сын тоже хорош, а давай пожени. Это тоже такое, кстати, здесь, я бы сказала, в большинстве случаев проигрывается. То есть браки основаны на именно обязательства перед родителями. Чувства, отношения тут завязаны именно на этой канители. Я бы, вот я бы здесь колесо фортуны, я бы не сказала, что это основное. Вот хоть умрить, правда, ну вот вроде как старший аркан, но это как не основная. Я бы сказала, через чего-то связь идет, Не только с помощью там, своих каких-то мыслей, либо с помощью своих денег, через чего-то, проходящие какие-то пути через кого-то. И там три чашки, там трое людей, двое всадников. Десятка пентаклей, тройка пентаклей. Это могут быть отношения, которые чисто, не знаю, были брак, да, стали финансовые только. Тоже, в принципе, возможно. Но здесь нет окончания, здесь не написано окончания. Об окончании. Давайте дальше. Мысли, чувства к вам. Мысли, чувства, куда же без них? Мысли, чувства. Угурчение, угурчение и тупика, мысли, ой, мамка, либо мамка, либо жена, одна сторона, да, так, чувства, После к вам, о, как, о, как, а если любовники, да, в этом сон не в этом сон со. дайте ка подумать. Здесь я, я должен подумать про очень. Не... ой тут еще и это и это ой, как красиво с... с очень хорошей стороны человек не нашел себя в жизни кого вы загадываете он еще не нашел либо она не нашла как угодно Чувства, мысли. Хм. Так, а здесь если так? А если так? А если так? Тут орешка вы не по... Вы мой орешек, вы мне не по зубам. Вот здесь вот то же самое. Дамы, если бывшие, либо были отношения, либо в этом кризисе, очень не холодная война, если происходит, то холодная война с человеком до сих пор, это раз. Второй момент. Здесь немножечко есть разочарование, несостыковки. Человек не может контролировать ни вас, ни себя, ни тому подобное. Я бы здесь сказала, возможно, то вы не можете контролировать, и человек при этом чувствует себя беспомощным. Это два. Второй э, момент. И третий уже, уже запуталось. Я доложу, вот я доложу и все. Ну да. Эх, эх, мех, мех. Так, если тут треугольники, кого этот человек считает своей ценностью, от того он не скроется. Это раз. Можно, можно здесь и сказать, что проверка на ценность. Если человек от, от кого-то не уйдет, от кого-то не скроется, а останется с тем, с кем находится, то она для него цена. Какие бы здесь три уголки, либо или четырехуголки не происходили. Это раз. Второй момент. Комфорт превыше всего. Из зоны комфорта человек может выскребнуться. Но чтобы совсем покончить и как-то разорвать... Дичь, да, говорю? Мне тоже кажется. Хотя нет. Все это логично. И безрассудство. Вы неприступная, э -э, мутная порою женщина в его глазах, но при этом немножечко делаете так, что ему очень сильно больно. Он чувствует себя беззащитным котенком по сравнению с вами, львицами тут у меня. Здесь я, я не могу сказать, что здесь любитель разыгрывает драмы и жертвы. Но здесь человек достаточно незрел. Это раз. Второй момент. На самом деле вот здесь почему-то присутствует в каком-то таком месте, что человек недозрел. В отношениях с вами, либо вообще по жизни. Кто из кто здесь очень сильно близок и рядом, с тем человек останется. Но это сразу я говорю. Если останется не с вами, либо с кем-то другим, то там ценнее и нужнее. Вот. Поэтому здесь вот такой момент присутствует. Здесь есть некоторая раз... апатия и непринятие. Человек чувствует себя не мужчиной, не тем, чем он может поделиться с вами. Но также он не может контролировать с вами ситуацию. Возможно, здесь происходит какая-то ситуация, в которой человек не может справиться. Это, соответственно, может вызвано из родственников, от мамы, от свекрови, тоже то есть смешание третьих лиц также здесь я не исключаю везде ну возможно человек думает о каком-то безрассудном поступке но чтобы его сделать я не думаю чтобы духу здесь хватило поэтому вот здесь очень сильно так знаешь, вот в штыки. Вот когда люди принимают во все в штыки, здесь и мужчина как будто вас принимает немножечко в штыки. Немножечко во врагах, вы в штыках. И причем не вы одна, если кто-то здесь как кучу то еще вмешивается. Там еще есть кому еще вмешиваться, кого немножечко в штыки, человек для себя воспринимает. Но человек чувствует себя с вами беспомощным. Чувство беспомощности, некоторые ощущения обреченности. И не паладов, что что-то не клеится, вот рыбка не плавает у меня здесь, а почему? То есть вот здесь вот какие-то какие-то постоянные, возможно, вопросы, допросы, либо постоянные же к себе самому и к своим мозгам, к своим даже чувствам. Поэтому, дорогие мои, ну здесь вот как-то кризис, катаклизм, и он бьет ключом везде, всюду, и как-то он ощущается и чувствуется человеком очень сильно. Поэтому если вы думаете, что здесь кому-то хорошо, здесь кому-то нехорошо. Здесь как будто определенная какая-то ситуация, как будто о чем-то говорю определенно. Такой понять, правда, не могу. Как вроде как бы все вот мозаичкой есть, а вот как бы вот как-то как-то вот это как будто не, это не ко всем, я вот сразу говорю, потому что это вот какая-то как определенная ситуация, где человек не может что-то поделать, либо к чему-то, либо на что-то решиться. Вот. Это вот сразу скажу. Поэтому, дорогие мои, вот. Вот такой момент. Ну, да. Дорогие мои, а давайте совет. Ну, я же не могу так вас отпустить. Ну, совет, ну, услышите. Услышьте или не услышите. Давайте совет, да. Сейчас, глянь. Чуть-чуть, чуть-чуть. Быстренько. Как же так -то? Советую, что здесь можно сделать, поделать, может быть как-то что-то проявить какое-то качество свое. Совет. Но вы же знаете подход. Вы знаете подход к этому человеку. Ну, вы же знаете. Вот здесь я бы сказала, здесь какой-то такой момент. Вы понимаете, какое, что нужно сделать. Вы поним... Может быть, здесь намеком на то, что как бы бесполезно вам что-либо говорить. Я не исключаю, если такой намек присутствует. Но здесь я бы сказала, вы знаете, что надо делать. Это вот как три, два... Котенка, одна кошечка мяу. Она, я знаю, что надо делать. И вот здесь вы знаете, что надо делать. Вы знаете, что необходимо этому человеку. Возможно, какое-то время. Возможно, какое-то отстание своей позиции. Возможно, ему надо, как ребенку, просто вот надо вот жезлом вот так вот по столу и все. И все успокоилось. То есть такое ощущение, как будто вот здесь больше. Вы знаете, что нужно этому человеку, кого вы загадываете. Вы знаете, что надо делать. Вы прекрасно это понимаете. Здесь мне не надо понимало, понималок играть. Здесь по, по, по Пентаклям, возможно, вы что-то делали уже не раз. Либо что-то тут заманипулировали, тут хоп, и все вот происходит, и все у нас классно. То есть здесь я прям вот сразу говорю: вы знаете, что надо делать? Все. А остальное дело дело за малым, да? А остальное дело за ним. Вот здесь я бы сказала немножечко вот именно король жезлов, это не как совет, а как именно сигнификатор по шестерке. Пентакль, что надо, что необходимо человеку. Какие действия, что именно, какие слова, либо какое отношение также. Поэтому мои... Моя кошечка. Давайте. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего. Если вы хотите знать о картах немножечко больше, то переходите на бусте Там очень даже здорово. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.